Простите, сколько стоит грамм удачи? Вы шутите? Прекрасная цена. Ну что вы, что вы. Мне не надо сдачи. не сдача за удачу не нужна. А сколько стоит поясок везения? Он тот, похожий на морской рассвет. Какое необычное плетение. Что говорите? Продажи нет. А это что голубенького цвета? Сатин надежды? Да, я понимаю. Так дешево. Отрежьте сантиметр. Нет, не волнуйтесь, я не потеряю. А это что за крошечная призма? А можно посмотреть ее на свет? Как вы сказали, призма оптимизма? Простите, а у вас побольше нет? А сколько? Сколько стоит капля коря? Он в том флаконе темного стекла. Не тешего. Нет, я возьму, не споря. Эй, осторожно, чтоб вторая не стекла. А это что? Ах, кружево печали, ручной работы. Нет, мне ни к чему. Что? Может, пригодится, вы сказали? Тогда уговорили, я возьму. А что вот в этих тюбиках занятных, немыслимых оттенков и цветов? Ах, это краски радости! Понятно, идет как бонус, у меня нет слов. На грош надежды и на грамм удачи, и капля горя в кружеве печали, и все оттенки радости в награду. Быть может, мир бы выглядел иначе, когда бы мы почаще замечали, что в жизни в общем большего не надо.